Привет, психологи, добро пожаловать на очередное видео. Большое вам спасибо за всю поддержку, которую вы нам оказали. Миссия Немиркин заключается в том, чтобы помочь каждому человеку узнать больше о психологии в доступной форме, и вы помогаете нам в этом. Так что еще раз спасибо. А теперь вернемся к видео. Задумывались ли вы когда-нибудь, что делает вас или других людей привлекательными? Верите ли вы, что привлекательность основана исключительно на физических качествах? Может быть, вы думаете, что это связано с вашим ростом? цветом ваших глаз или тем, насколько остра ваша линия подбородка, но на самом деле привлекательность гораздо глубже, чем просто ваши физические характеристики. Вместо этого другие качества и привычки могут сыграть определенную роль в том, насколько вы привлекательны. Ваша личность, манеры, манеры говорить и язык тела могут повлиять на то, насколько сильно вы привлекаете других. Итак, вот 10 удивительных привычек, которые могут сделать вас более привлекательной. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы упомянуть, что это видео предназначено только для образовательных целей и не предназначено для того, чтобы предполагать, что только эти черты считаются привлекательными. Все люди разные и испытывают влечение по-разному. Во-первых, тебе все интересно. Вам нравится узнавать о том, как все устроено? Часто ли вы спрашиваете себя, почему люди ведут себя так, как они ведут себя? Любопытство к миру и готовность узнать о том, как все устроено, показывают другим, что вы открыты для новых возможностей и опыта, что является привлекательной чертой характера. Во-вторых, ты находишь время для себя. Уделяете ли вы время тому, что делает вас счастливыми? Люди, которые постоянно заняты тем, что им действительно нравится, обычно в конечном итоге становятся более успешными, чем те, кто относится к своему времени так, как будто оно ничего не стоит. Это может быть связано с тем, что у вас есть свои собственные цели, увлечения и мечты, которые отделены от кого-либо и чего-либо еще, показывают, что вы мотивированы и осознаете свои собственные способности и не зависите от других. Номер три. Открытый язык тела и зеркальное отражение. Вы всегда отводите взгляд или скрещиваете руки на груди, когда разговариваете с другими. Этот тип закрытого языка тела может отталкивать, вместо этого прямой зрительный контакт, открытый язык тела и способность взаимодействовать и общаться с другими людьми. Все это может помочь повысить воспринимаемую привлекательность. Кроме того, согласно исследованию, проведенному в Нидерландах, имитация и имитация чьих-либо движений на самом деле это может способствовать возникновению чувства связи, которое заставляет вас казаться более привлекательной. В-четвертых, вы живете настоящим моментом. Всегда ли вы осознаете и присутствуете в настоящем моменте? Согласно исследованию привлекательности во время быстрых свиданий, женщины находили мужчин более привлекательными, если у них были более высокие показатели внимательности. Номер пять. Вы глубоко общаетесь с людьми. Вы когда-нибудь слышали фразу «птицы одного полета слетаются вместе»? Согласно силе позитива, нас привлекают люди, похожие на нас. Возможно, вы больше всего замечали это в школе, когда люди со схожими интересами и увлечениями проводят большую часть своего времени вместе. Чем глубже вы общаетесь с другими людьми, тем более симпатичным и привлекательным вы становитесь. Номер 6. Ты ищешь острых ощущений в поисках приключений. Целенаправленно ли вы ищете занятия, которые заставили бы вашу кровь биться быстрее? Согласно исследованию, опубликованному в журнале Архива сексуального поведения, одинокие люди, которые катались на американских горках, оценили представителей противоположного пола как более привлекательных. Так что, возможно, тебе захочется прокатиться со своим кавалером на американских горках, когда ты увидишь его в следующий раз. Номер 7. Вы тренируетесь, и у вас здоровое тело. И неудивительно, что ваше телосложение играет определенную роль в том, как вы привлекаете других. Хотя они все должны стремиться выглядеть как супермодель или стать следующим крупным чемпионом по боксу, и мужчины и женщины, как правило, ищут здоровых партнеров. Это влечение к здоровым телам, возможно потому, что здоровые партнеры дают больше шансов на успех в воспитании здоровых детей. Номер восемь. Ты говоришь спасибо. Благодарите ли вы людей, когда они вам помогают? Возможно, кто-то придержал для вас дверь по дороге на работу, или, может быть, это официантка, которая обслуживала вас за обедом. Сказать «спасибо» — это знак благодарности и вежливости. Это не только показывает окружающим, что вы цените их усилия, но и говорит другим о том, что вы добры и внимательны, что является привлекательной чертой характера. Номер девять. Ты прощаешь и учишься на своих ошибках вы из тех, кто продолжает совершать одни и те же ошибки снова и снова, или вы учитесь на них и идете дальше. Проявление доброты к себе, прощая себя за допущенные ошибки, показывает, что вы работаете над самосовершенствованием. Исследования показали, что психологические черты играют важную роль в спаривании людей. С обоими полами очень высоко ценя у и доброту. И номер 10: ты знаешь себе цену. Зависите ли вы от других людей, чтобы подтвердить свою ценность? Быть уверенным в том, что вы по своей сути ценны, как человеческое существо. И более того, благодаря вашему характеру, уму и добрым поступкам, привлекательно. Любовь к себе – лучший способ укрепить уверенность в себе. И нет ничего плохого в том, чтобы думать, «Я был бы отличным выбором для партнера, который достоин меня». До тех пор, пока вы стремитесь к мягкому, уверенному в себе отношению. Это не переходит грань высокомерия. Вы делали что-нибудь из того, что мы перечислили? сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк и поделитесь им с теми, кому оно тоже может быть полезно. И не забудьте подписаться и нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описание ниже. Супер спасибо, что посмотрели, и мы увидимся с вами в будущем.